испанский триллер 2016 года с Марио Кассас в главной роли. Бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы. Чтобы доказать свою невиновность, он нанимает лучшего адвоката. На подготовку к судебному заседанию есть только одна ночь. Основное действие разворачивается в квартире, где присутствуют двое – адвокат и ее клиент. Чтобы выстроить линию защиты, она заставляет его рассказать все подробности случившегося. Чем глубже она копает, тем более странная картина вырисовывается. Интересно наблюдать за всеми персонажами и изменениями, происходящими с ними по ходу повествования. Очень сильная детективная составляющая. Концовка совершенно непредсказуемая, даже ошарашивающая. Появляется желание пересмотреть фильм, чтобы взглянуть на ситуацию под другим углом. Не зря же слоган картины «У каждой истории две стороны, правда только одна».